Новейшей истории Призывы за Родину и вместе с ней за Путина, Медведева, там, за Мишустина, за Кириенко, ну и так далее, за Чубайса. Они, вот эти призывы, если они будут иметь место, то они не найдут отклика в обездольных массах наших сограждан. Передайте Путину! Ибо она всегда с головы гниет. Передайте Путину! Вот такого подлого, никчемного, трусливого и базарного электората, как сегодня в России, не было никогда. Как такового народа в Российской Федерации сегодня нет. Добрый день всем, смотрящим канал «Послезавтра ТИФАУ». И мы начинаем немедленно программу интервью с эксклюзивным интервью, которое было запрещено уже в трех странах мира, с Александром Харчиковым. Мы просим прощения у вас за некоторое плохое качество изображения. Сейчас вы, наверное, знаете, что в Германии идет ураган, и у нас не очень хорошая связь сейчас получилась. Следующие программы будут лучше, но эту программу можно... И смотреть и слушать это самое главное и самое главное эти мысли которые высказывает мой собеседник они покажутся вам не совсем обычными И еще для тех кто смотрел превью к этому интервью хочется напомнить александр харчиков красный Барт, борис русского сопротивления и сталинист как он сам себя называет человек крайне искренний крайне доброжелательный к сожалению очень болен и мы просим вас по возможности помочь ему мы делаем это видео не для того не для того чтобы объявить сбор помощи ему да вот но мы просим помочь ему по возможности посмотрите пожалуйста под описанием видео мы даем все реквизиты а теперь приступаем добрый день из германии добрый, добрый день. день города герою добрый день. Добрый день, добрый день добрый день всем Дорогим нашим зрителям и слушателям нас можно не только смотреть, нас можно слушать, потому что главнее, конечно, не наши лица, а мысли и идеи и ответы. Я, уважаемый Александр, я хотел бы вам сразу задать такой двойной вопрос, поскольку мы вещаем, ведем трансляцию из Германии, он касается Германии в основном, да. Он таков. Вот вы знаете, в Германии Михаил Сергеевича Горбачева называют лучшим немцем, учитывая его роль в объединении страны в современную, да, в объединении ФРГ и ГДР в одну современную страну. Вот. Однако, насколько я знаю, еще Сталин и сразу после войны предлагал объединить Германию на условиях не вхождения в блоки, на условиях нейтралитета страны. Наверное, это было бы прекрасно. И вторая часть вопроса. Значит... После войны, собственно, Германия, как и СССР, лежала в руинах, в развалинах. И вам известно современный уровень э, Германии, современный сегодняшний, да? Как на ваш взгляд, вот если бы тогда, после войны, во главе Германии стал Сталин, то каков бы был уровень современной Германии сегодня? Больше, еще выше, такой же, меньше? Что вы думаете по этому поводу? Ну, я отвечаю сразу на два поставленные вами вопроса. Сначала история. На Тегеранской конференции обсуждался вопрос о послевоенном территориальном устройстве Германии. Рузвельт предложил разделить Германию на пять государств. Президент США, кроме того, считал, что Кильский канал, Русский бассейн и Саарская область должны быть интернационализированы. А Гамбург сделан вольным городом. Черчилль? премьер-министр Англии, полагал нужным отделить от Германии Южные земли, Баварию, Вюртемберг, Баден и включить их вместе с Австрией и Венгрией в Дунайскую конфедерацию. Остальную Германию, за вычетом из нее территорий, отходящих к соседним государствам, британский премьер приказал разделить, вернее, предлагал разделить на два государства. Сталин, однако, не спешил воспользоваться этими рекомендациями 9 мая 1945 года, 1945 года, выступив по радио по случаю Дня Победы, наш вождь, довольно неожиданно для западных союзников, заявил о том, что СССР не ставит целью расчленения Германии или лишения ее государственности. Это была определенная позиция накануне последней встречи лидеров трех победивших держав. Эта встреча состоялась, как известно, с 17, 2... 17 июля по 2 августа 1945 года в Потсдаме. Когда на Потсдамской конференции союзники подняли вопрос об интернационализации русской области, то есть о международном ее статусе, то Сталин заметил, что его взгляды на этот вопрос теперь несколько изменились. Германия остается единым государством, твердо подчеркнул советский лидер. Больше эта тема не поднималась. А на послевоенных совещаниях министров иностранных дел, держав победительниц, было согласовано, что будущая Германия должна стать единым демократическим федеративным государством. Конституция ФРГ, провозглашенная в западных зонах оккупации, это были три зоны оккупации, 23 мая 1949 года, соответствовала этим планам. Сталин сказал, Гитлеры приходят и уходят, немецкий народ остается. И то, что произошло с Германией, и то, что она осталась как великая страна, это полная заслуга Сталина. Напомним, еще тут напомним, дополним, что план министра финансов США, а им тогда был Генри Моргентау, так вот, план этого министра финансов в отношении Германии включал, к примеру, следующие пункты изменение границ Германии, раздел Восточной Пруссии между Польской Республикой и СССР, передача Саарской области Франции и установление границы по Мозолю и Рейну, создание на оставшейся территории двух независимых государств Северного и Южного, а также Таможенного союза на границе с Австрией. Кроме того, в отношении земельных органов власти планировался возврат системы из 18 карликовых государств и эта система существовала в Германии еще в 19 веке, до тех пор, пока Бисмарк не объединил Германию. Вот в итоге, по соглашению между СССР, Великобританией, США, Францией, Германия была разделена на четыре зоны оккупации с целью демилитаризации, демоцификации и демократизации. Советская делегация предлагала создать центральную германскую администрацию, что было направлено на сохранение Германии как единого государства. Это опять же Позитив со стороны советской стороны. Вот со смертью президента Рузвельта внешняя политика США изменилась. И Запад пошел на расчленение Германии. Уже в 1946 году в западных зонах оккупации из бывших частей Вермахта и СС стала формироваться армия будущей Западной Германии. В 1947 году Запад ввел на подконтрольную территории сепаратную западно-германскую марку. И Еще через объединение своих зон оккупации США, Англия и Франция в 1947-м, начале 1948 -го года создают три так называемую три из которой 7 сентября 1949 -го года образуется ФРГ, Федеративная Республика Германия. Через месяц, 7 октября 1949 -го года, в советской зоне была образована ГДР. Это я просто дал вам такую небольшую историческую справку. В заключение ответа на ваш вопрос добавлю, что Горбачев, Горбачев, по моему глубокому мнению, как главный иуда всех времен и народов, не объединил Германию, а всего лишь предал социалистическое государство ГДР, Германскую Демократическую Республику. И сдал это государство ФРГ под гегемонию, в общем-то, американского капитала. Оси, Оси под нажимом заокеанского бандита без особого желания были заключены в объятия в Весе. Это опять мое же мнение. Вот по моему мнению, если бы Советским Союзом руководил товарищ Сталин, то, пожалуй, вся Европа до Ла-Манша была бы сегодня социалистической, а Германия независимым социалистическим государством, дружественным Советскому Союзу. И не было бы на всей европейской территории разврата и войн, как в Сербии. А был бы мир и наши народы, русские и немецкие, были бы духовно чистыми и шли плечом к плечу коммунизму. И не было бы, кстати, на территории Германии в этих штатов, и не было бы вообще бы не было вот заокеанского так называемого партнера, его бы в Европе вообще бы не было. Вот и то, что после Второй мировой войны Германия не разделена на десяток карликовых государств это полная заслуга товарища Сталина. И нынешние немцы только за одно это должны быть благодарны ему и ставить ему памятники. Уважаемый Александр, я бы с вами немного поспорил насчет а, того же уровня разврата, на мой взгляд, в современной эрефии. Уровень разврата в разы превышает то, что я вижу, давно живя в Германии здесь. А, Уровень развития социалистической ГДР был ниже уровня развития Федеративной Республики Германия, но мы сегодня говорим не об этом. Мы сегодня говорим в первую очередь о Сталине. Если вы хотите, вы прокомментируете мои слова, да? Я вам пока задал следующий вопрос, а вы, видите, захотите Нет, прокомментировать? Я сейчас прокомментировать вот насчет насчет разврата, потому что по крайней мере. Ну, в общем-то, да. Если говорить о разврате, то, наверное... Но ну, ведь в россии это разврат, он был привнесен с Запада. Вот этот так называемый либерализм, это, в общем-то, разврат. И если говорить о России, то у нас пока еще эти самые браки-то не узаконены, у нас еще инцест пока не узаконен. А уж в Европе-то... Вот я, кстати, насчет Германии, честно говоря, не знаю, есть ли там... Узаконен ли там инцест и... В общем-то, разрешаются ли там браки между этими самыми гомосексуалистами или лесбиянками. Я этого не знаю. У нас, по крайней мере, в России этого пока еще нет. Но все, в общем-то, я думаю, к этому и идет. То есть, в общем-то, ну, Запад-то начал гнить... Европа, она начала гнить Соединенных Штатов. Соединенных Штатов. А и Россия, естественно, как Европа, это сателлиц Соединенных Штатов. Но в общем-то... И нынешняя РФ потихонечку она тоже, в общем-то, становится сателлитом этих самых штатов. То, что там говорят, что у нас своя там независимая политика, ну, знаете, это только одни разговоры. Ну, в общем, давайте ну, следующий вопрос, о а том, мы остались. Не, не будем а, говорить а, говорить об одном, а потом, может, когда-нибудь эти вопросы затронем. С удовольствием. Тогда следующий вопрос, он немножко, опять же, из области альтернативной истории, но есть глупые слова о том, что история не знает сослагательного наклонения. Эти слова глупые. Иногда история повторяется на новом этапе, на новом витке развития. И поэтому мой следующий вопрос, опять же, касается личности Сталина, в той ситуации, как если бы он остался жив сейчас, был жив и сейчас, остался в главе. Советского Союза, Советский Союз не разрушен, он существует, и сегодняшняя Россия во главе ее стоит Сталин. И вот немцы, немецкие футурологи, моделировали ситуацию, что было бы, если бы во главе Германии остался Гитлер, какое было бы развитие страны в 60-е и 70-е годы. А вот на ваш взгляд, могли бы вы смодулировать ситуацию? Во главе России, нынешней современной, стоит Сталин. Какова эта Россия? Каков уровень развития? Какое у нее отношение к современной Германии? Как складываются эти отношения? Опять же, я думаю, если бы победил Гитлер, победил бы Гитлер в Европе, то славяне стали бы рабами тысячелетнего рейха. В Европе и в мире установился бы диктат германо-англосаксонского расизма, нацизма и шовинизма. процветал бы культ грабежа, насилия и наживы, деградации и упадка. Этот режим так или иначе в конечном итоге сам себя привел бы к смерти. А вот если бы победил Сталин, все стало бы с точностью, до да наоборот. Человечность, гуманизм, заповеди Христа, моральный кодекс строителей коммунизма. А вот по поводу того, что вы говорили, что в истории нет сослагательного наклонения, я могу сказать, что, в общем-то, да, нет. Ист... Но потому что да, точно точно все не повторяется. Но, в общем-то, все повторяется. Опять же, закон отрицания, отрицание, это же Гегель придумал известный, великий, как бы сказать, немецкий философ. Вот да. заход отрицания, отрицания, все идет по спирали, все на самом деле, все повторяется, но на другом уровне. Но вот в России, например, сейчас, в общем-то, мы же все-таки были социалистической страной, вторая держава в мире была, продукты у нас были самые хорошие, самые лучшие, но сейчас в России деградация. А вот повторяю, что если бы победил Сталин, вернее, был бы Сталин у нас, все было бы совершенно по-другому. Вот я на этот вопрос и ответил. Понятно. Хорошо. Переходим. Опять есть такой моральный вопрос скорее. После войны, когда происходила демоцификация Германии, о которой вы рассказали, неожиданно случилось так, что немцы стали говорить, очень многие, мы этого не знали, мы не знали о концлагерях, мы не знали о том, о всем, Но... Мне довелось в свое время, когда я как журналист еще посещал э, Германию, крупнейшее издательство, увидеть уничтожаемые здесь книги нацистской поры. И там были данные, и были вот эти потрясающие фотографии, когда, можно сказать, вся Германия в едином порыве, ну, не будем говорить, дети не виноваты за это, она вскидывала руку в нацистском приветствии, и все рукополискали до той поры, пока Гитлер, это... Неуместное выражение стал проигрывать, это не хоккей. Пока война не стала катиться для нацистской Германии к трагическому исходу. И вот тогда вот победителя все любили. Ну, скажем, не все, да, было сопротивление. Но огромное большинство. Но потом оказалось, что он мерзавец, он... это Во всем виноват Гитлер, да, понимаете? И вот человек э... сначала популярен, и потом... Падение его не любит никто. Сталин. Я ни в коем случае не сравниваю Гитлера с Сталиным. Я сравниваю мораль и ситуацию. Когда на пике любви народной э, он умирает. И неожиданно опять э, стоило там э, Хрущеву выступить. Э, все это начинает расползаться. И оказывается уже Сталин во всем виноват. И те же, кто вчера ему руку плескал, они его обвиняют оплевывают. Как относиться к этому феномену, феномену да? когда горячие сторонники принимают участие в травле первыми, те, кто да, вот как с Христом стали кричать «распни, распни его», да? первые ученики, то есть те, кто громче всего кричит, он будет кричать после этого. И, извините, сразу такое. Как вы считаете, вы знаете, поддержка, уровень Путина в России, да, по крайней мере, социологическая. Когда Путин уйдет, те, кто громче всего кричит сегодня ему, поднимает руку в своем приветствии, произойдет то же самое или нет? Да произойдет. Я, понимаете, я вообще, ну, раз уж вы пропусти, я сначала, во-первых, я думаю, что произойдет то же самое, но все то же самое произойдет гораздо быстрее, на порядок быстрее. Потому что если Сталин там оклевает в 56 году начали потихоньку, то через три года, а в этом случае, о котором вы говорите, я думаю, это тут же через полмесяца начнется. Ну, а в общем-то я хочу ответить подробно на вот все тирану вот этого вопроса, который вы задали, Вот, вот о феномене людского предательства. Вот. Рыба, она всегда с головы гниет. Мысли господствующего класса всегда становятся мыслями господствующими в обществе. Народ становится похожим на своих правителей. А это известный и доказанный факт. При Сталине у нас был героический народ, для которого труд был делом доблести и героизма, долг был делом чести, а честь выше жизни. При Брежневе по инерции у нас был относительно добрый и честный народ. Но такого подлого, никчемного Трусливого и базарного электората, как сегодня в России, не было никогда. А все началось, все началось с изменника Троцкиста Хрущева и его, по сути, подельников. Молотова, Маленкова, Жукова, Маршала и так далее, которых он затем и кинул. Все началось с 20 февраля 1956 года, съезда КПСС. Я считаю, это был съезд подонков и предателей Сталина и Сталинского Советского Союза. В начале марта 1953 года враг народа Хрущев со своими подельниками отравил Сталина. Затем при поддержке маршала Жукова, можно это отметить, именно маршала Жукова и генерала Москаленко убили Берию, а 25 февраля 1956 года Хрущев на 20 съезде выступил с закрытым докладом о культе личности и его последствиях. Доклад был озвучен для того, чтобы впоследствии обеспечить безопасность партийной номенклатуре, которая очень хотела превратиться из управленцев советским имуществом в его полноценных собственников. Что в итоге у нее и получилось ценой развала страны. Прямо записать в Конституции, что высшие парты номенклатуры неподсудны и неприкосновенны, было невозможно. Тогда появился другой способ. В обществе раздули истерику репрессий, и любые чистки в партапарате стали невозможны. Начался процесс клеветы и мазохизма, который продолжается до сих пор. Но все эти мазохистские самобичевания, солженистинские взвизгивания и постернаковские покаяния были лишь идеологическим прикрытием вполне материального процесса. Дискредитация имени Сталина, начало подрыва, Социалистических преобразований в СССР и странах Восточной Европы привели к оттоку людей из коммунистических партий во всем мире, порождению хаоса в умах людей, которые до этого твердо надеялись на Москву, как на маяк прогресса. Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним Шипилов спохватились, пытались реализовать сценарий отстранения Хрущева от власти, но уже ничего не смогли сделать, с набравшим силу очернителем и демагогом. И в 1957 году он, вот этот самый очернитель и демагог, при военной поддержке предателя, я не побоюсь этого слова, предателя Жукова, сам обвинил их в антипартийности и исключил из КПСС. Я хочу сказать, что в первую очередь своих вождей придает ближайшее окружение. Если смотреть на нашу русскую историю, то таким образом еще при жизни Предали Степана Разина, Кондратия Булавина, Емельяна Пугачева, вождя крестьянского и казаческого восстания. В 1917 году Николая II предали его собственные генералы и родственники. Сталина тоже предали его ближние сподвижники. Сразу-то они не могли предать Сталина при его жизни, потому что Сталин опирался на самые широкие массы народа. И этого нельзя было сделать. Можно это было сделать только... Убив Сталина и после его смерти предав. Вот это и произошло после смерти Сталина. Да, ну а если говорить о вине народа, то она, несомненно, есть. Потому что именно народ творец истории. Прецедентов коллективной народной вины в истории планеты, нашей планеты, вполне достаточно. Это не только, значит, в России, это на всей нашей планете. Ну, вспомните Иисуса Христа когда его ученики от него отрекались, когда толпа, которая ему поклонялась, стала кричать Пилату «Распни его!». Вспомним орлеанскую деву Жанну Дарк, которая всего лишь за месяц до этого боготворящая ее толпа с таким же рвением жгла на костре. Вспомним Яна Гуса, которого тоже сожгли, а какая-то старука еще и подбрасывала веток в огонь его костра. И, кстати, вот он тогда сказал Известное такое выражение «О санкта симплицитас» – «О святая простота». Вот. Вспомним французов, которые преклонялись перед Наполеоном, когда он был императором, и которые затем с восторгом встречали в Париже победившие его русские войска. Вспомним, наконец, Горьковского дамка, который вырвал из груди собственное сердце, чтобы она освещала путь людям, которые, не веря ему, ныли и прочитали. Бывают предатели люди, бывает и весь народ. В рабство разум отдали, изменили Сталину и толпой безродной швали в одночасье встали, отреклись от коммунизма, рынка захотели, и хомут феодализма на страну надели. Учителю, творцу и главному полководцу советской победы, товарищу Сталину. Глядит на меня с портрета. Спокойный и строгий Сталин, родную страну Советов. Он всех уважать заставил. За Сталином мы сражались. При Сталине ярко жили, Как сталь в боях закалялись, Как мать отчизну любили. Теосиф Виссарионович, Ты вождь мой и друг бесценный, Сегодня я твердо знаю, Что все, что ты делал, верно. Советский Союз планету Ты вел за собою свету Душой и сердцем все годы Служил трудовому народу Тебя я на ты называю Советский мой император Достойнейший из достойных Веч Божий для ренегатов, правдивый и неподкупный, Себя мы отцом считали, Надежный, любимый, мудрый, суровый и добрый Сталин, В земной истории Сталин, Ты воин и гений века. Хозяин супердержавы, Синоним сверхчеловека. себя подняв на знамена, Мы снова духом воспрянем И вместе в красных колоннах Стеной за Родину встанем. С тобою, товарищ Сталин, мы вновь обретем свободу, Любых фашистов расставим, Пройдем и огонь, и воду. С тобою, товарищ Сталин, Мы все на свете сумеем, Любую смуту осилим, Любое зло одолеем с тобою. Вольном, мы снова народом могучим, если мы с вами уже немножко коснулись библейских тем, то, по моим впечатлениям, если бы воскрес Иисус Христос и было второе пришествие, то первым делом он э, разогнал бы христианские церкви, многие и во всяком случае православную наверняка. Слишком это не по-христиански то, что делается. Но мы не будем об этом говорить. Почему? Да, очень... ну, я... Нет, раз вы уже начали, я просто коротко говорю. Да, я с вами совершенно согласен. Что он был торгашей из храма. Наверное. Когда вот сейчас вот это венчание в храмах происходит за деньги, крещение за деньги, отпевание за деньги, все. То есть, а вот Христос, у него в Западе этого ничего нет. Вот и в чем вся суть. То есть он бы разогнал всю эту бесовскую эту, этих, всех этих бесов в рясах, будем так говорить. Согласен. И то же самое происходит э, с личностью Сталина. Ведь смотрите, э, Россия вроде бы становится все более христианской страной. Внешне. Но это только внешне. Какую там христианскую страну? Вот они ходят, вот Входят в церковь, бьют лбом а пол. Они же даже не знают символа веры. Они вот даже отче наш-то прочитать не могут. А ты что там говоришь? Брось. Нет. Это, ну, это Она формально становится христианской стороной, Формально. А на самом деле этого нету, нет. То есть, Бог-то должен быть не в кирпичах, а в душе. Не в бревнах, а в ребрах. Ну, это тема довольно-таки продолжительная. Давайте уж оставим... Да, ну мы как раз и говорим о симулякре. Симулякр, то есть а, воссоздание якобы образа христианства. И вот с личностью Сталина, переходя к нему, а, вроде бы вы сталинист, вы должны быть довольны. Ведь а, по всему идет, что в России возрождается культ Сталина. А, имя России Сталин, действительно был опрос, и по некоторым данным все-таки именно Сталин победил как имя России, потом там затерли первое место. Но вот не кажется ли вам, что вот э, в этом есть, как Гребенщиков поет, что-то не то? Что это не возрождение имени, имени Сталина, что это какая-то дешевая подделка и где-то даже глумление. То есть... Пытаются внести новые смыслы. Вот на ваш взгляд, так это или не так? Идет какая-то нечистая игра, мне кажется. Ну, я здесь тоже Чувствую пространно. Я, кстати, вот здесь я сейчас вам пространно отвечу, затрону тот еще вопрос о предательстве. Ну, то есть вот так посмотрим, mm -hmm. что получится. Вот, вот вы о, о большой игре и о смысле. В чем состоит смысл большой игры? А смысл большой игры... Сверху состоят в правды. Правды, которая многим, разучившимся думать, не понравится. Кому ставят памятники предатели и антисоветчики? Они ставят памятники предателям и антисоветчикам. Ельцину, Солженицыну, Колчаку, Вранглю, Сахарову и так далее. Там старовой там и прочим Собчакам. Кому либерал-реформаторы одному из первых воздвигли памятник в Москве? Кому? Они воздвигли памятник. Маршалу Победы, в кавычках я говорю вам, Гео... Константиновичу Жукову, благодаря которому власти в нашей стране остался враг и предатель советского народа Никита Сергеевич Хрущев. Именно с Жуковского пособничества Хрущева и начались антисоветские ложь, деградация, оголтелая клевета антисталинизма и воспроизводства ренегатов и врагов СССР и советской власти. Но некоторые товарищи патриоты, не знаю, как назвать... Только патриоты, может быть, в кавычках. Так вот, они и дальше потакают либералам в их нечистоплотной игре. Маршалов в Союзе было много, а вот первым и основным маршалом, а затем генералисимусом победа был один. Извали его Иосиф Виссарионович Сталин. Вот я процитирую из газеты Серп и молот. Это второй номер газеты Серпы молота, который сдает в УКПБ, февраль 2017 года, номер два. Так вот, я цитирую. «Только вмешательство негодяя Жукова спасло Хрущева от полного краха в 1957 году. Впрочем, и сам Жуков был выброшен Хрущевым в том же году на свалку за ненадобностью». Это не я, говорю, я цитату привел из газеты. Так вот, вот тему предательства вот высшей партийной и военной, партийной и так называемой патриотической номенклатуры – Затрагивали в наши известные публицисты Сергей Георгиевич Карамурза, Юрий Игнатьевич Мухин, Игорь Васильевич Пыхалов, Яков Евгеньевич Джугашвили, Правнух Сталина, с которыми я общался, общаюсь и с которыми я лично знаком. Считаю их своими товарищами. Они а меня, кстати, так тоже считают. Вот об этом, о предательстве, много пишет и говорит объективно и вдумчивый историк-публицист, Арсен Мартиросян. И товарищ Ленин тоже говорил в свое время, что в политике нет разницы между предательством по слабости и неведению и предательством по злому умыслу и расчету. Объективно Жуков поступил хуже Власова, потому что только благодаря своим гордыне и тщеславию он привел к власти завуалированного троцкиста Хрущева, усилиями которого изменился вектор развития нашей страны. Большая игра и заключается в том, чтобы поднять одних и опустить других. Жукова, например, поднимает для того, чтобы принизить значение Сталина. Правда состоит еще и в том, что именно на совести Жукова, как начальника штаба рабочей крестьянской Красной Армии РКА, было паническое отступление в первые дни войны, в то время, когда бериевские части НКВД держались до последнего. Лично я, а встречался я за свою жизнь со многими, не знал ни одного фронтовика, кто бы сказал о Жукове доброе слово. Добавлю, что первое, товарищ Сталин изучил его досконально и уже в 1946 году убрал из высшего руководства. Послали его на доски военной округи, как вы, наверное, знаете. Второе, маршал Рокоссовский по всем своим человеческим и воинским качествам на голову выше Жукова. А уж по морально-гражданским качествам тем более. Однако Рокоссовского как-то не очень-то вспоминает вот эта либерально демократическая общественность. Третье. Я в этих ответах на вопросы акцентирую ваше внимание даже не на отступлениях и временных поражениях в Великую Отечественную войну, а на послевоенных, мародерстве и предательстве. Еще раз говорю, что в современной либеральной прожуковской кампании явно просматривается стремление поднять его над Сталином, ну а потом соединить через Георгиевскую ленту с триколорным антисоветизмом и все. Статус-кво круг замкнется. Если дальше, где надо и где не надо, будут пиарить этого маршала победы, в кавычках, именно так и будет. Сами увидите. Потому что генералей победа, основным маршалом победы был товарищ Сталин. Ну вот тоже, кстати, тут еще, вот, например, писатель Распутина сегодня поднимает на счет. Хотя это действительно выдающийся русский писатель. И, кстати, он именно герой соцтруда, и, и патриот его считают русским патриотом. И в то же время этот русский патриот лауреат Солженицынской премии. На радость тогдашним либералам он еще на первом съезде депутатов СССР в открытую призывал к развалу страны и к выходу РСФСР из состава СССР. Это, кстати, сделал вот именно Распутин по сути дела, он предал советский идеал, герой социального труда. А за ним уже вот эти либералы хай подняли, тогда там Сахаров, там Попов, Гавриил, Афанасьев, ну и прочие межрегиональная депгруппа. Вот то же самое с так называемым маршалом Победы. Ведь не маршал Рокоссовский, не главный маршал авиации Голованов не изменили вождю, а значит не изменили и Сталинская советская власть. А Жуков изменил. И этим самым Жуков перечеркнул все свои прошлые заслуги, которых я ни в коем случае не умоляю. Именно, тут ведь все, сами понимаете, вот как человек подойдет к своему рубежу, к своему порогу, а то, что у него были у Власова, кстати, тоже были заслуги в свое время. Власов был кавалер Ордена Ленина, а потом стал предателем. И несколько героев Советского Союза, я уж не буду здесь перечислять, которые потом стали предателями. Ну... Которые у что... Мальцева воевали, по-моему, если я не ошибаюсь, они у Мальцева воевали, это была часть, летная ну, часть он, он, а, он нет, был. Нет, был там нет, вот нет, да. То есть они своим предательством перечеркивают все свои прошлые заслуги. И Жуков своим предательством вождя, своим предательством Сталина, своим тем, что он возвел на престол Хрущева, по сути дела, помог сохраниться Хрущеву власти, он перечеркнул свои все прошлые заслуги. Вот это я опять говорю. Вот Некрасов верно говорил, поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. И уж извините, но в этом смысле Жуков звание у гражданина не соответствует, так же, как и народный порторг Кузьмич, которому там много говорят, что он народный порторг, сами знаете, о ком я говорю, которому уже сейчас сто лет скоро будет. Ну и куча всяких разных бывших в употреблении членов Политбюро, маршалов, директоров, министров и генералов. Нельзя сказать, что они... Граждане. Нельзя их назвать высоким словом гражданин. И крест я ставлю на Жукове не как на полководца Великой Отечественной войны, а как на примере для подражения. Он не может быть примером для подражения. И все эти антисоветские поползновения сверху делаются для того, чтобы, во-первых, умолить и принизить значение Сталина, а во-вторых, приватизировать его имя и продолжать доить и народ. И еще о термине народ. Для постановки всех точек над «и» правильнее было бы вместе вернее, везде вместо слова «народ» использовать слово «трудящийся». Тогда бы все встало на свои места. Потому что как такового народа в Российской Федерации сегодня нет. Есть дифференцированная, частью обывательская, частью капитализированная, частью оболваненная, частью бомжевая, ну и тому подобная масса. В составе этой массы Профессиональные трудящиеся играют далеко не главную роль. Только организованный и сплоченный трудовой народ имел бы шанс выйти из навязанной сверху, как вы сказали, большой игры и вернуться к истинной сталинской советской правде. Вы знаете, вы говорите, вот, когда вы заговорили о Некрасове, я подумал, что вспомните не поэта, а писателя, кстати говоря, тоже фронтовика, если знаете его книгу «В окопах Сталинграда», да? Да, да, да. «Виктор Некрасов». Да. Виктор Знаю, Некрасов. А вот, а вот когда вы сказали о Жукове, вот о том, как они, они его поднимают на щит. Но ведь посмотрите, этот памятник, он же по стилю... Это тоже вот вопрос, который немножко может быть неожиданный, да? Он же напоминает... Эта фигура напоминает братка 90-х годов. Я согласен. Дело в том, и, и дальше там же... Внизу под жуком лежит дракон, а ведь не дракон должен лежать, потому что дракон это, в общем-то, такое сакральное мифическое существо Китая. То есть, по сути дела, а ведь он должен попирать змею, змея, понимаете, змея. Не дракон, а змея. А там лежит дракон, а не змея. То есть, это тоже, да, этот памятник мне ничуть не нравится. Вот эти вот памятники, они грубые, ужасные. И когда вот к 9 мая каждый раз растяжки видишь, вот эти вот, да? И бывает, используют то американских солдат на нем. Да, да там, об этом, это, давайте об этом, если Бог даст, когда будем о победе разговаривать, в следующей передаче. да. Это просто, вот на самом деле, это ужасно, когда вот именно американских этих, которые во Вьетнаме воевали, вот их морды там ставят, и как будто бы они под советских солдат. Ну это вообще ужас, ужас, что творится-то. Ужас, да. Давайте в следующий раз, тут, конечно, хочется задаться вопросом, это просто вот идиотизм глобальный или это нацеленное? То есть Нет, трудно это, это, это все делается повторюсь. по сценарию. По сценарию все делают. По сценарию Загянского партнера, а точнее хозяина. Так что это все делается. В общем, все, все делается. По руководству за океана. Вы сталинист, и сейчас э, в России тоже кто только не называется вообще сталинистом, да, вот на ваш взгляд, есть ли в современной России тот, кого вы назовете своим единым единомышленником, да, и вообще, э, вот ваши отношение к таким популяризируемым очень сильно личностям, как полковник Квачков, Игорь Стенков. Это патриоты или не патриоты? Есть ли хотя бы один сталинист, который хорошо известен россиянам, которого мы могли бы назвать своим идейным собратом? Ну, отвечаю. Вот сегодня некоторые группы так называемых националистов с царскими черно-желто-белыми флагами называют себя сталинистами. А Ленина мажут грязью, забывая, что Сталин не отделял себя от Ленина. А этих, с позволением сказать, национал сталинистов, он уж точно по головке бы не погладил. Сквозь грозы сияло нам солнце свободы. Еленин великий наш путь озарит. Нас вырастил Сталин на верность народу, На труд и на подвиги нас вдохновил. Мы внуки победы под знаменем красным Сражались с врагом наши деды, отцы. В том яростном мире, в том мире прекрасном Советскую власть защищали бойцы. Да, мы за Ленина, да, мы за Сталина, мы за Стаханова, мы за Гагарина, За славу русскую, за революцию, За беззаветную верность, любовь, За вами ясную, за правду страстную, За нашу лучшую страну прекрасную, За долю светлую, за власть советскую, За нашу родину, Советский Союз. Свободе к свету, стымая монету, Мы в пыль воплощали любые мечты, Мы жили по русским советским заветам Добра, справедливости и красоты Мы русские люди, советские люди, Мы родину любим, моей рождены Мы живы, и мы никогда не забудем Великих свершений. Советской страны. Да мы за Ленина, да мы за Сталина, мы за Стаханова, мы за Гагарина, за честь высокую, за мысль глубокую, за бессоветную верность, любовь, за силу грозную, за славу звездную, за долю светлую, за власть советскую, за землю русскую. За революцию, за нашу Родину, Советский Союз! За землю, за волю, за лучшую долю! Мы снова, как прежде, обязаны встать И вырвать родную страну из неволи И красное знамя над миром поднять В борьбе обретаются жизнь и свобода И если в историю глубже взглянуть То правильный вывод один Для народа спасение Ленинско-сталинский путь Вперед за Ленина! Вперед за Сталина, и за Стаханова, и за Гагарина. За слово твердое, за имя гордое, незабываемой, вольной страны. За память ясную, за правду страстную, за нашу лучшую, страну прекрасную. За Русь свободную, за власть народную, за незабвенный Советский Союз. За силу росную, за славу звездную, за долю светлую, за власть советскую, за землю русскую, за революцию, за нашу Родину, советский союз. Добавлю, что, К этому, что решения 20-го и 22-го съездов, перерождающиеся про Хрущевский так называемый КПСС, были не просто ошибочными. Они были преступными, идущими в разрез с исторической правдой, с интересами советской Родины и большинства советского народа. Во веки веков да будут прокляты все те, кто голосовал за принятие таких, с позволения сказать решений, фальсифицирующих нашу великую советскую историю и очерняющих нашего великого вождя. Вот псевдо вот они, кстати, вот они берут свое начало-то, вот они оттуда берут. Мы говорили с вами о предательстве а большой это нечистоплотная игре, вот, кстати, вот это все. В общем, жизнь, она так, такая, что все взаимосвязано, все затрагивается. Вот так к настоящим стальнистам, вот я отношу своих товарищей Юрия Мухина, Нину Александрову Андрееву, а вы, вы из известного, это Нина Александровна Андреева, который не может поступиться своими принципами да, он, да? А вот она, остальные. Нет, я просто называю людей, с которыми я лично знаком, и которые mm -hmm. ко мне хорошо относятся. Правнук Сталина Якова Джугашвили, Якова Евгеньевича Джугашвили. Вот именно, это правнук Сталина. Это настоящий его правнук по прямой линии. Не то, что там какие-то всякие, очень много всяких там есть, которые... Вот. вот он правнук Сталина и внук своего деда Якова. Вот, вот покойных Виктор Ивановича Илюхина, с которым мы были в очень хороших отношениях. Владимир Сергеевич Бушина, недавно умерший, вот 2 февраля ему исполнилось 40 дней. Вот адмирал Николай Иванович Ховрина, командующего советским краснознаменным Черноморским флотом, с которым я тоже был лично знаком, кстати, вот он тоже умер. Но это я назвал тех, и кто жив, и кто помер, умер. Вот руководители... Общественного движения 17 марта в Севастополе, Алексея Меркулова, могу назвать сталинистом, его товарищи, автор и исполнитель песен советского сопротивления, полковника Сергея Курочкина. Вот он тоже живет в Севастополе. Верните Сталина в Севастополь, у него песня такая есть, мощная. Могу еще назвать, к сталинистам отнести, капитана первого ранга Дрожина Геннадия Георгиевича, своего товарища. Это автор лучших книг о подводном флоте. Это лучшие книги о подводном флоте, которые выдержали уже несколько изданий. Это «Асы подводного флота», «Подводный флот в годы войны». Это вот написал Дрожжин Геннадий Георгиевич. А еще для вас тоже море, оно не, не чуждо, да? Вы морской человек, вы, по-моему, капитан второго ранга, раз только я видел. Нет. Нет? Я... Дело в том, что я, сру... я служил в срочную службу, а потом это мне уже, как бы сказать, после срочной, Но я принимал участие в боевых действиях в Египте в свое время, так что моя юность прошла на флоте три с лишним года. Вот я не просто там где-то в казарме отирался, а за моими включаем четыре боевых службы в Средиземном море и переход. Из Лиепы, в Севастополе. Ну вот еще капитан первого ранга Мороз Михаил Николаевич, который, дай бог ему еще долгих лет жизни, вот он настоящий советский человек, партизан Великой Отечественной войны. В сорок третьем году, в 15 лет он стал партизаном. Вот, понимаешь, когда поступал в военно-морское училище, у него уже был орден Красной Звезды. Вот, понимаете, вот такие вот люди, вот они стальнисты. Вот мой товарищ капитан второго ранга Александр Хрищевский, бывший командир подводной лодки. Вот всех своих товарищей моряков, всех, кто в своей душе остались русскими, советскими, красными, в чьих сердцах живет Сталин, как верный ученик и продолжатель дела Ленина. Вот это, вот они настоящие сталинисты. И еще я хочу добавить о народном прозрении в отношении Сталина. Иногда бывает и такое, что приходят хорошие вести. Это еще было почти три года назад. Вот 30 апреля... 2017 года состоялась отчетная конференция Ленинградской областной организации КПРФ. И вот там было такое, принято такое заявление. Коммунисты Ленинградской области приняли решение обратиться в ЦК КПРФ с предложением провести полную партийную реабилитацию Иосифа Виссарионовича Сталина, признав ошибочными соответствующие решения 20 и 22 съезда КПСС. Ну вот я полностью поддерживаю это здравое и давно назревшее предложение. И это тоже мои единомышленники. Но я бы, правда, если бы я составлял это обращение, я, я бы написал, что эти решения... 20-го и 22 съезда КПС не просто ошибочно, они преступные. Ну вот о сталинистах, от тех, кого я считаю сталинистами, я сказал, ну вот так, в общем-то, я считаю, что я ответил на этот вопрос. А, а полковник Квачков все же, Сталинков, на ваш взгляд, мы не говорим о сталинизме, патриоты или нет? По моему убеждению, люди, принимавшие советскую присягу, у которых... В ротах, полках, батальонах, частях всегда висел боевой листок. И этот боевой листок, все эти боевые листки начинались призывом за нашу советскую родину. Для меня патриот это тот, кто за нашу советскую родину. Тот, кто не изменил советские присяги. Для кого Ленина, Сталин это настоящие вожди. И которые этих вождей не разделяют. Сейчас патриоты, монархисты, кричат, что мы тоже патриоты. Те, которые тем нравится либеральный режим, они тоже патриотами становятся. Ну и что тогда? Получается, толстой это правильно тогда говорил, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. Я ни в коем случае не говорю это о лицах, которых вы только сейчас перечислили, но я вообще говорю то, что сейчас ведется. Вот Опять же, вот это все большая игра. Патриотов, вот казачки эти ряженые ходят, они тоже кричат, бьют в грудь, что они патриоты. Ну, а что такое? Те, которые памятники Колчакам, Ельцинам, они тоже кричат, что мы патриоты. Ну, так как что? Я, я всегда... Кстати, вот у нас, это еще два с половиной года назад, в пятой газете в бывшей дуэли было напечатано, потом в газете а «Хочу в СССР» и в интернете была статья, о национализме и патриотизме, где у нас диалог с Квачковым велся. Он отставил свою точку зрения, я отставил свою точку зрения. Я говорил, что патриотом может быть только человек, тот советский патриот. Все, красное знамя. Потому что у нас отняли нашу советскую родину. И вот человек, который согласился с этим отъемом нашей советской родины, с тем, что ее нет, ну какой он может быть патриот? Я, например, с этим не соглашаюсь. Я за Советский Союз, за нашу Советскую Родину. И монархистов там, всяких разных православных. Ну, как можно принимать советскую присягу, и потом от Советской Родины отречься? Или там носить партбилет с профилем товарища Ленина, там было написано, партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. И вдруг от товарища Ленина отречься. Ну как это может быть -то? Я не понимаю, потому что долг – дело чести. Честь выше жизни. Это, кстати, клятва клятва, лозунг, девиз этих японских самураев. Но так оно на самом деле и должно быть. Мы помним, что Сталин тебя называл учеником Ленина, да? А сегодня те, кто называют себя патриотами, националистами, они могут быть за Сталина напротив Ленина. И как это возможно? Как возможно. это возможно? Это люди, которые, в общем-то, ну, дремучие люди, господи. Что тут говорить? Люди дремучие, люди ведомые, которых сверху либералы ведут, заметчики, как марионеток водят. Вот, это, то есть, это люди неграмотные, точнее, без, совершенно безграмотные люди. Вот только такие. А, Александр, здесь а, очень многих тревожит такой вопрос. А, я думаю, как его осторожнее сформулировать. А, но, скажем так, агрессивные устремления сегодняшней России, а именно речь идет о том, что возможно э, вторжение под наци национальными лозунгами в Прибалтику, э, возвращение Красной Империи и так далее, и так далее. А, на... Германия находится, скажем так, далеко, но и здесь это все как-то чувствуется. На ваш взгляд, Сталин во главе сегодняшней России. Э, есть чего бояться Германии? Да нечего бояться. Нет, ну Сталин, он же ведь, я же говорю, что... от а чего боятся-то Германия? Вот русские, когда пришли в Германию, это после тяжелейшей войны, после того, как немцев зверствовали на, это, на нашей территории, после того, как 27 миллионов убили, они покормили этих немцев, детей защищали и все такое. Ну как это может быть? Вообще русский человек, русский человек, а особенно советский человек, он по своей сути это добрый, хороший. Человек, он, он и человек, который, в общем-то, врагам своим не мстит никогда. Поэтому... Ну вот, понимаете, я, имею, я понимаю про человека, но я имею в виду большую политику. На ваш взгляд, э, вот проснись, Сталин сегодня, условно говоря, да, мог бы он одобрить э, поход на основу на прибалтийские страны, отделившиеся, поход на Европу, или это... Э, Если бы... Да, или, помню, или представим, вы... что вы президент. Я, я, да. я понял, что вы хотите. Он бы и не стал... Так... Понимаете, если бы Сталин был сейчас бы в течение там полугода с, с внутренними врагами, с внутренними преступниками, с коррупционерами, расправились бы, все бы. Все было бы нормально. Все бы от, отдали опять государству, народу, стали бы строить социализм. Через три года все бы эти и... Прибалтики... И не пошел бы Сталин, не начал бы он. Ему не надо это было, понимаете. Ну, для чего ему было бы проливать кровь нашего бы, русского советского народа? И через три года, вот я уверен, но ну, просто сто процентов, все бы эти среднеазиатские республики, вся Прибалтика, Молдавия и так далее, они бы все сами вошли в Советский Союз и все. И советский, вот вы поймите правильно, вот вы говорите, что ГДР там жила хуже, чем ФРГ. Но почему она хуль-то жила? Да если бы товарищ Сталин был, товарищ Сталин был, мы опять возвращаемся к тому, Сталин умер в 1953 году. И представьте себе вот чисто вот гипотетически, что Сталин бы дожил до 1991 -го года. Да система социализма, она бы превалировала по всем, по экономическим, по политическим, по идеологическим показаниям. Она бы превалировала на систему капитализма. И все. И все вот эти вот, как бы сказать, и ГДР бы она гораздо... У нее уровень развития был бы выше, чем в ФРГ. И на душу населения там был бы все больше. То есть, есть простой рецепт. Сделается свою страну красивой, не лезть никуда, и все к тебе потянутся. правда? Да, все к тебе потянутся. Это все равно, это, да, это, кстати, все равно, это и к людям также относится. Если да. человек хороший, если человек добрый, если он, вот, вот лидер, к лидеру ведь тянутся. Вот за, за лидером народ идет. Если он честно, если он людям все отдает. К нему и тянутся. Его потом вспоминают. И потом, когда он. Вот почему Сталина, вот как его не замалчивали, как его не обгаживали, как его не очерняли, но его вспоминают. Потому что товарищ Сталин, это наш вождь. Он, он не жил для себя, он жил для народа. Вот и вся система. И поэтому я говорю, потянулись бы к нашей стране. Вы, вы, что же? Вот сейчас вот это некоторые вот так называемые националисты, горе-патриоты, как или псевдопатриоты как еще по-другому эту сволочь назвать, когда они говорят, вот у нас сейчас Россия развалилась, потому что это Ленин заложил бомбу-то, оказывается. Ну, это там один сказал про бомбу, а здесь уже о том, что вот потому что вот союзная республика, не было бы их... Mm -hmm. почему, люди, не понимающие ничего. А почему тогда в Испании там это каталонцы выступают? Почему там У.С. До, до сих пор не может примириться? Почему, что, почему там шотландцы? Да потому что система капитализма, а при системе социализма, при системе социализма, у нас был единый, могучий Советский Союз. Все. И, по сути дела, если бы товарищ Сталин дожил до, до 90-го года, уже, по сути дела, было бы единое, не социалистическое, не федеративное, не конфедеративное государство. Было бы единое, унитарное, советское государство. Если... Все время обходим стороной ваше творчество. Вот я... Очень люблю ваши песни. Я познакомился, конечно, с вами заочно не с песен о Сталине, а с других. Не будем их сегодня затрагивать. Но я вот вас, слышал вашу песню о вожде, светорусском диктаторе. Вот э, не лучше ли все-таки петь и говорить о демократии, чем о диктатуре э, со Сталином во главе? Вы не согласны с такой точкой зрения? Отвечу. Вот. Еще Бенджамин Франклин говорил, что демократия – это когда два волка, и ягненок решает, что сегодня будет на обед. А Владимир Ильич Ленин резюмировал, что ни в одной капиталистической стране не существует демократии вообще, а существует буржуазная демократия. Вот возьмите сегодняшнюю базарно ублюдочную демократию. Перед ее жестокостью бледнеет всякий деспотизм. Нынешняя демократия – это свобода слова от дела, свобода дела от совести и свобода совести от угрызений. Лучше переносить деспотизм гения, беззаветно преданного своему народу, чем демократизм либеральных шутов, идиотов и предателей. Это я о том, что... Песня Светорусский диктатор». И вот я, кстати, к этому же... К тому, что вот сейчас вот она, демократия у нас. Это да, кругом крича, что это демократия. На самом деле это какая демократия. И вот справка. Россия потеряла 95% промышленного потенциала РСФСР. 1985 года. Вообще-то это вообще дико. Вот об этом совсем недавно в интервью YouTube-каналу «Сталинград» заявил доктор технических наук советско-российский ученый-ракетостроитель Юрий Савельев. Юрий Петрович Савельев, с которым я тоже лично знаком. Это бывший ректор военмехов, депутат Госдумы. Вот выводы делайте сами. А нормальным людям такая, как сегодня в России, циничная демократия и даром не нужна. В завершении, если возможно, в завершении нашей первой передачи, но, надеюсь, не последней и не крайней, да, если можно, сформулируйте по-своему. Такой, опять же, двуединый вопрос. Мы начали с двуединого и захотим. Хотелось бы закончить этим. Сформулируйте, пожалуйста, национальную идею России. Вот мы слышали, как Путин сказал, да все еще но патриотизм. Вот некий патриотизм. Итак, сформулируйте, пожалуйста, национальную идею. И... Что и что, и какая идеология может объединить сегодняшний народ, как вы говорили, который не является в полном смысле народом, да, что может объединить, спасти сегодняшнюю Россию? Вот первый вопрос, национальная идея. Вот я считаю, что нация, родина, социализм или по-другому, власть русская, советская, государство единое, общенародное, система социалистическая, победа, краснознаменная сталинская. Вот, пожалуйста. Национальная идея, по-моему. Ну, а по поводу идеологии, которая может объединить и спасти Россию. Сталинизм спасения России. Вот поясняю подробно, потому что здесь надо поподробнее рассказать, что такое сталинизм. Вот сегодня людей, считающих себя своим вождем товарища Сталина, в России становится больше и в коммунистической, и в национально-русской, и даже в православном монархической среде. В стране появились люди, именующие себя стальнистами. Это мы уже говорили, только стальнисты от yeah. Но однако они появились. Образ уже есть. Вот я тоже считаю себя стальнистом. А сталинист обязан разбираться в хитросплетениях терминов и понятий. Ну, сначала скажем, что интернационализм и космополитизм – это разные понятия. И сталинист не смешивает интернационализм и космополитизм. Он не путает национализм и нацизм потому что национализм – это преданность своему народу, защита национального единства и независимость. А нацизм, сами понимаете, это превосходство одной нации над всеми остальными. Вот. Сталинист различает осознанную советскую свободу и буржуазный либерализм, которые между собой не имеют ничего общего. Хотя «либер» – это, в общем-то, свобода в переводе с латинского. Вот. Сталинист не отождествляет сионистов, Потому что сионизм – это, по сути, международный еврейский нацизм. И добропорядочных евреев. Добропорядочных евреев, евреев наших, советских, и тех, которые, в общем-то, поддерживают Советский Союз, в общем-то, их достаточно много. Если взять в процентном отношении, то их, может быть, даже не меньше, ну, относительно своей нации их не меньше, чем русских. Так вот, он не смешивает антисемистов и антисионистов. Сталинист так не смешивает. Сталинист отвергает безумные солженицынские бредни о ГУЛАГе. Так вот он отвергает безумные солженицынские бредни. То, что на самом деле бредни, когда этот урод, который сейчас в преисподней находится, он там о 100 миллионах жертвы ГУЛАГ. Ну это вообще ну, это просто вранье. Вот Сталинист игнорирует провокационные левацкие фразы, но всегда поддерживает рациональный ленинизм. Сталинист осуждает деятельность в прошлом, Урицких, Троцких, Луначавских, Зиновьевых, Бухариных, Рыковых и тому подобных антинародных деятелей, клеветнически именуемых нашими же врагами, бойцами Ленинской гвардии. Никакие они не бойцы Ленинской гвардии. Они там, по сути дела, бойцы антиленинской синекуры. А их вот эти вот уроды всякие называют бойцами Ленинской гвардии. Сталиницт никогда не противопоставляет Ленина Сталину, потому что Сталиниц всегда считал себя учеником. И соратникам Ленина. Сталинист знает, что как только хрущевская клика в КПСС предала Сталина, КПСС обратилась в питательный слой для всех проходимцев и иуд, а сама окончательно сгнила. Единая коммунистическая истинно народная партия может быть построена только на сталинских принципах, жестких началах, железной дисциплине, справедливом возмездии за малодушие и измену. Сталинист убежден, что первым деянием справедливой сталинской власти должна быть высшая мера социальной защиты для изменников Родины, для педофилов, для фальсификаторов истории, для наркоторговцев и коррупционеров. Сталинист уверен, что при повороте к социализму служители религиозных культов, заглотившие в одночасье базарно-рыночную наживку и завистливо претендующие на народную недвижимость, постараются очиститься от буржуазной скверны и во имя народа сотворить сугубую анафиму всем его врагам. Сталинист, наконец, заявляет за себя и за своих товарищей, которые идут с ним в едином строю. Мы сталинисты, мы за Родину со Сталином. Прошлые, зовущие в атаку призыв, за Родину, за Сталина, это наша героическая история. Надо быть реалистом и знать, что в новейшей истории призывы за Родину,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 исповедующие его учение, помнящие его советскую победу и осознающие, что только с его именем сегодня можно победить любого врага. Александр Антонович, я очень благодарен вам за откровенную беседу и надеюсь, что мы еще раз не раз встретимся, пообщаемся, потому что хочется поговорить о вашем творчестве. Обущая вперед. Сталин это ритмы непростроя. Сталин это Чкаловский полет. Сталин в темпах первых пятилета. В лозунгах догнать и перегнать. Сталин, главный вождь страны совета, Божий бич и Божья благодать. Сталин это пламенные звезды. Над седыми стенами Кремля Сталин в шуме тракторов колхозных С ним Россия, русская земля Сталин это наше корневое Это русский радио напев Это уважение к героям А к врагам презрение и гнев Это танкотромы и Тысячи тоннелей и мостов, Волгодон и Беломор каналы и рожденье новых городов. Племя непокорных это Сталин, с ним навеки веки Брест и Ленинград. Стойкостью своей, что тверже стали, доблестью не знающей преград с ним навеки роты фронтовые, Где солдат солдату друг и брат. Он их вел сквозь бури огневые, С ними шел под грохот канонат. За него на смерть вставала соя. На него равнялся кошевой, Вместе с ним советские герои. Сослоняли Родину с собой Сталин это знаковое имя В грозный час сплотившее народ Это воля матери России Разгромивший чужеземный сброд Сталин это взлет родной державы От сахи до ядерных высот Сталин это путь великой славы, Сталин это вера в свой народ, Сталин это музыка победы, это мирных планов Громадье. это пробуждение планеты и высокий промысел ее. Сталин с нами будущих сражений, символ самой правильной страны. Лучезарный и суровый гений, патриоты Сталину верны! Сталин – это наш советский гений, патриоты Сталину верны! Спасибо вам за то, что вы пригласили меня на вашу передачу. Хочу завершить ее, в общем-то, такими словами, что без Сталина Россия себя добьет и угробит. А Европа сама себя сожрет и сдохнет. Потому что капитализм ведет на погибли всю нашу планету. В социализме наше общее спасение и возрождение. Чтоб воскресли мы в новой силе. Чтоб детей по-русски растили. Чтоб союз из руин подняли нашей Родине. Нужен Сталин. Сталин – наша гордость. Сталин – наше знамя. Сталин – нашей веры – трепетное пламя. Сталин – справедливый вождь большевиков. Сталин – свет и правда будущих веков. Спасибо, уважаемый Александр. И разрешите пожелать вам здоровья и понадеяться на новые встречи в эфире. Спасибо. Всего доброго, Станислав. До свидания. До новых встреч. Спасибо.